Ноль километров от тебя до меня было ноль километров Отпускали друг друга день ото дня по холодному ветру Помни, ноль километров от тебя до меня Было ноль километров Отпускали друг друга по холодному ветру Темный-темный фонарик Снова один, один до зари Больше ничего мне не говори Ничего мне не говори Мимо проходя, ускоряй свой шаг Нам не надо больше вдвоем дышать Блеск от глаз моих не лови Я когда-нибудь переверну мир Но останусь молча в стороне Я объятия твои не забыл это будет жить во мне Мы ищем счастье где-то вдали По пути теряя годы и жизнь Мы заглушим, что было внутри Улетай, только удержись Помни, ноль километров от тебя до меня Было ноль километров Отпускали От тебя до меня было ноль километров.